Принеси мне дневник свой. Так, тут что? Ого! Что? А это что такое за дела? Не выходишь на улицу да целую слушай! неделю. Я тебя не выпущу да неделю. Слушай! Сейчас позвоним, я буду сейчас проверить. Ты что думаешь, я... Навари ее номер. А, А вот и наш больной. Да, больной на голову, ребята, всем привет! Да. И поэтому сегодня будем лечить больных на голову Ребятки, я приболел реально, и буду сегодня лечиться Куча вот этих вот всяких лекарств лежит Серьезно, сильно заболел У меня температурило В общем, ну, неважно себя чувствую Горло начинает побаливать Сейчас Лера будет меня лечить и вы посмотрите, как это будет. Так, а сейчас мы будем давать лекарство. А ты показывала, что мы сейчас смотрим? Интересно, кто напишет комменты? Ребята, что это? Что, что это? За, кто знает, что это за сериал, сразу пишите комментарии. Сейчас. Давайте, кто первый напишет? Что Прошу, это? капаем. Да я не хочу, я уже так это... А! Да ну тут! Ты... Ааа, <с approaches> а tá фу, так. ну мне теперь все Муза в а, а, куда не а куда ты пошла? не хочу шикать горло. Так. Да Та нет, давай потом! Рот. Блин, я так ненавижу. Да Та ⁇ не -мо а ⁇ Он не работает. Квалья. Фу. <с |notimestamps|> фу, херь какая. Фу. Так, теперь будем развинить вот, вот такую вот штучку. Вы реклама. Да, разведи мне, чтобы это не было вот этих фиолетовых. А вот как ты валеешь, тебе нельзя телекать. Ага, вот мне как раз-то надо и с телефонами сидеть, потому что я без телефона. <сёк> Вся, ляш. Да я уже не могу это лежать. Не, я чуть-чуть посижу. Ляш. Я чуть-чуть, я чуть-чуть чуточку. Чуть -чуть, чуть -чуть. Маленький чуточек, ребятки. Посижу раз. немножечко. Два. Надо да встать. Я сказала, ляж. Так да что же, ляж. Сколько же я могу лежать уже? Я уже не хочу лежать. Я сказала, ляж. И что, и что еще ты сказала? Ладно, я ляжу, чуть чуть полежу. Чуть-чуть, я чуть-чуть встал. Нет. Да я уже не могу, у меня задница болит. А -а -а, мамочки, миньон, миньон. Я хочу встать. Фух. Я все знаю. Закрой глаза, их. Пока не посмотри. А еще повернись задом к лесу, да? Сейчас. Я угадаю, что это. Только не смотри, жуй. Не смотри. <плот>. Киви <плот> <плот> О, Вот это киви мне надо, спасибо <плот> <плот> За киви придумала, что надо лечить киви <плот> Да, реально, правда Я что-то не подумал, киви больше же в витамина С, по-моему, чем в лимоне Ребят, что мне еще надо такого, чтобы не было гриппа Потому что у меня, по-моему, грипп Кто из вас вообще болел в этом году? Либо болеет, пишите обязательно комментарии. Нужно, не знаю, глотать больновато, но.. Главное, что-то мягкое кушать. Хамер, давай. Тоже иди лежать. Съел киви, мне. Меня... Честно, начало горло болеть. Лазь. Хамер. Лази еще. Кот наш. Чё ты так меня боишься? Ты на меня так подозрительно смотришь. ты, наверное... что ты боишься? Не слушаешься. Да, Хаммер? не слушаюсь. Да, не Хаммер, подружись с миньоном. Подружись, он тебя любит. Не, не хочет. Ладно, давай, пусть ты не слушаешься. Вкусненькая? Угу. Давай вместо тебя выпью. Я просто очень люблю эти порошки. Я такую чашку не выпью полную. Я допью, мне для профилактики. Да? Ты mm -hmm. же тоже чуть-чуть подзаболела, да? Ну я вообще сложился. Это все из-за тебя, это ты меня, короче. Это не я, дела. я же просто вот здесь вот заболела. Короче, я спала здесь. Да. Папа спал здесь. Да, я спал на полу. Сокна очень дует, и я тоже простыла. Но я не так сильно, потому что начал уже холодать, и я пошла туда. Вот туда, туда вот, подойди. А, ну я просто буду и думать, а он... ты будешь рассказывать. Папа пришел сюда, и он тут заболел. Неси мне дневник свой. Ты мне так сегодня дневники не показала. Пришла со школы, у нас с ней, ребятки, договор. Каждый день ты приходишь со школы и приносишь мне дневник. Ложишь его на стол, и я буду его смотреть. Потому что она постоянно игнорирует. И мне нужно проверять её, там пишет ли да, она домашнее задание. Покажи. А это что, на следующий какой-то не говорит Так. Вот это неделю. Здесь ты получила десятку. Почему? Физика? Спасибо. Ну блин, физик-ядерщик. Так, здесь не подпись да, надо поставить. Вот так. здесь вот. Везде подписи надо? О, одиннадцать. Почем? Информа. Одиннадцать. Нормально. Так, тут что? Ого! Что? А это что такое за дела? Наперечеркнуто. Так, а какая разница? Ребята, здесь двойка. Нет. Ты получила двойку в начале? Нет. Ты только пошла в школу, Кто уже получила двойка? двойку. А что это такое? Питер. Хорошо, я сейчас покажу. Что это за оценка? Это... Почем физика? Так она же перечеркнута. И еще подчеркнуто полностью все. Перечеркнута. И как это? И как это понимать? Там длинная история. Ну так расскажи: ну почему ты получила двойку? Просто если ты за двойку, ты не выходишь на улицу да целую слушай. неделю. Я тебя не выпущу да неделю. Ты меня Но... так не выпускаешь. Слушай. Мы все тебя сейчас слушаем. У нас по физике была самостоятельная. Да. Мы писали. Нам начали задавать вопросы тех, которые мы не учили. И в итоге в конце, когда уже учительница представляла себе двойки в дневник, оказалось, что она перепутала. У нас 8А и 8Б. И она эту тему с 8Б прошла, потому что не было уже 4 урока. У нас только 2. И она с ними не прошла. И она перепутала. И, короче, она, получается, перечеркнула эту двойку, потому что она, ну, мы не учили эту тему. И потом в конце двух уроков мы, у нас э, парные уроки, две физики. И в конце этого урока она, получается, поставила десятку. Ребята, если честно, я вообще ничего не понял. Вы вообще что-то поняли? Вы ей верите? Или это очередная отмазка у нее? Вот скажите, ну вот честно, не, ну серьезно. Ты Лизе, позвони. Не, ну я могу прозвонить сейчас некоторым твоим. Этим. Звони. Спрошу сейчас, что за двойка. Звони. Позвонить? Звони. Сейчас позвоню реально. Звони. А если сейчас скажешь, что ты двойку получила, не настоящую? А ты это прям на лице поменялась, ты аж покраснела чуть-чуть. Я не покраснела. Я серьезно говорю, чуть-чуть покраснела. Мне жарко, тут жарко, душно. Я отмазывается, да, ребят, отмазывается. Стоп. О, уже она резко заболела. В смысле? Ну, лекарств у нас много, сейчас будем лечить и тебя. Ну, признавайся. Ты не получила двойку. А что ты сделала? А что это такое? Это да меня... Что ты тогда за оценка? Если ты не получила двойку, тогда как, ну, как это считать? Так я что только что рассказала. Ты слишком много рассказала. Мы учились в восьмом классе, в А, в Б. Не, честно расскажи, Лер. Да. Правда говоришь? Да? да, реально. Да позвони, Лизе! Мы так здесь с одной базы сидели. Так ты, ты можешь, блин, подговорить свою подружку. У нее тоже двойка такая стоит, перечеркнутая. И у нее такая же. Перечеркнутая. Прям таким же росписью такой же. Давай телефон, я ее сейчас набираю. А. Сейчас позвоним, я буду сейчас проверить. Ты что, думаешь, что я. Навари ее номер. Не, давай с твоего телефона. Давай с твоего. С моего она не возьмет. Набирай. И включай громкую связь. Ребят, сейчас все послушайте. То вы понимали, 8.15. Давай, давай, да. Сейчас хоть вечер. А всё. нет, 8.30 уже. пол девятого вечера. Набирай их на громкую, только не разговаривай. Не пиши ей там ничего. Я да не пишу. Сейчас проверим. А когда вы получили двойку? Сегодня сколько? Лиз, привет. Привет. Это папа, э, Лера. Слушай, это, Вы... ты тоже двойку получила? Да. И... И все получили в классе, или только ты, Лера? Да нет, все в классе получили. Просто, получается, она нам не давала домой э, тему. Ну, она, короче, с параллельным классом это все разбирала. И мы, получается, писали лицу. А, то есть все нормально То есть эти двойки не засчитываются, да, как бы то, что у вас Фух, слава богу Потому что я не знаю, я вот это ее проверяю Думал, она не врет Ну все, спасибо тебе большое Окей. Все, все-таки правда, ребята Эх, блин, красавица А я думал уже, ей яй блин Думал, ты меня разводишь Аллилуйя, двойки у нас не будет. Думаю, в начале года, только сошла. С, и уже двойку. Это ж получается первая оценка двойка была в понедельник. Она на не, ту неделю еще не поставила. Где ты его делал? Где мой телефон? Вот там аж наверху. Так иди сама его доставай, Я вот это больной буду лазить М -м -м. под моим блин этажа. Дел. Здесь? Да, аж, так он аж там, вот в углу. Нет. Аж где-то. Вон там. Тут? Нет, тут его века. Тут ни хрена нет. Здесь очень хорошо, ты знаешь. О, он лежит вот там вот на столе. Бы здесь бы тоже, ты знаешь, бы поспал бы. А знаете, где телефон? Где телефон? А телефон вот там. Пару дней отлежусь. И буду для вас обратно делать видосы. Ну, след... ну что, У. до следующего видео. До следующего рэпа. Всем пока. Ребят, смотрите, что делает кот с рукой. Сейчас мы сделаем эксперимент. Кот очень сильно любит а, этот, ну, uh, uh, вискис. Вискис. Фрискис. Фрискис. Фрискис. фрискис. Смотрите, что сейчас будет. Да. Хамер фрискис, фрискис. Бежит, бежит маленький. Будет Хаммер фрискис кушать? Будет, да? Любимая вкусняшка. Он просто я не знаю, может без нее. М -м -м, какая штука. Охи штука, классная. Давай, папа, сейчас тебе...